Всем привет! Это 812 фото. Сегодня мы рассмотрим новую вспышку от gnome YN600EXRT. Ничего не напоминает? Да? Canon 600EXRT. Не только по названию она похожа, но и по дизайну, по корпусу, по расположению кнопок, по меню и полностью совместима с системой Canon RT. То есть ее может запустить такая же каноновская вспышка, запустить трансмиттер каноновский или она может работать в режиме мастер и также запустить каноновскую вспышку, которая установлена в режим slave по радиоканалу. В общем, то же самое, только за меньшие деньги. Теперь посмотрим, что в комплекте. Вспышка, подставка, инструкция. Ну чего не хватало. По разъемам тут есть USB-порт. Резьба одна если кому-то не хватает башмака, можно закрепить через это крепление на стойку или куда-то еще. Разъем для подключения внешнего батарейного блока и PC-Synchra Голова поворачивается на 360 градусов. Теперь попробуем соединить трансмиттер отъем в с нашей вспышкой. Slave, Тут мастер установлен. Вы услышали звуковой сигнал. Ну и соответственно это означает, что они законнектились между собой. И, собственно можно снимать. Давайте посмотрим режимы работы вспышки. ЕТЛ e при работе на камере. ETTL при работе с радиосинхронизатором. Вспышка установлена в режим «Мастер», то есть э, управляет другими вспышками либо приемниками со вспышками. Slave, то есть вспышка подчинена и ждет сигнала от другой вспышки или трансмиттера. ETTL SC это древний способ синхронизации, если не ошибаюсь, он называется оптический SC для Кеннона. SN в режиме ITTL такой же древний способ синхронизации только для Никона M в режиме S1 то есть мы выбираем мощность какую-то определенную S1 это светловушка. то есть срабатывает от импульса другой вспышки S2 то же самое, только один из режимов пропускает предпых, который делается иногда для фокусировки. Опять мы вернулись к телу который на камере, чтобы его как-то поменять. Ну то есть спешка стоит на камере, мы можем нажать кнопку мода. Для выбора мощности мы нажмем кнопку плюс-минус и соответственно поменяем мощность оставим один к одному, то есть самый сильный. В нижней полоске все кнопки подписаны, какую функцию они выполняют в данную минуту. Вот это, например, Zoom. можем вручную его выставить. SYNC, синхронизация, H это высокоскоростная синхронизация, при работе на коротких выдержках. Больше 1,250, если не ошибаюсь. И до 1,8. Это режим второй шторки, когда вспышка срабатывает два раза во время одного кадра. Режим мульти. Это режим стробоскопа. Когда вспышка срабатывает определенное количество раз, которые мы зададим в течение определенного времени. Времени снимка имеется то есть мы можем, видите, появилось немножко другое меню. Герц поменять. Частота. А это количество срабатываний. И, собственно, нажимаем. 5 срабатываний с частотой 5 герц произошло. Зум, опять же, плюс-минус мощность. Все то же самое. Также есть режим лок допустим вы что-то настроили не хотите чтобы у вас все сбилось так что можно сказать что тут все очень просто интуитивно понятно разберется даже младенец хотелось бы напомнить про характеристики это ведущее число 60 присо 100 и 200 миллиметров зумирование от 20 до 200 как авто так и ручное по вертикали голова поворачивается от минус 7 до 90 градусов. Про горизонталь я уже говорил. От четырех пальчиков батареек или аккумуляторов питается. Конечно же лучше использовать на потому что это самые лучшие аккумуляторы. Перезарядка заявлена за 3 секунды. Ну вот и все. Это был краткий обзор вспышечки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. До новых встреч!